Цель номер один прошла рубеж постановки задача АК-176. Цель воздушная 10.01, пелен 310, дистанция 170. Пересняй с набора резервную ракету по четвертой линии. Ракетная стрельба. Цель фрегат. Дистанция 20 километров, высокая скоростная.